Ну, в общем, да, с этой части понятно. Второй вариант. Если у нас объем... Если сложность самой операции, ну, как бы, да, она, дефект не включенный. Он какой-то концевой. Ну, условно, возьмем, например, мы делаем направленную туневую регенерацию. У нас есть высота, нет ширины. Без имплантата даже просто. Очевидно, что одного минерализованного порошка спонгиозного крови и аутокости тут будет недостаточно. Потому что губчатую кость остеокласты съедают быстрее, чем картикальную. Ну, понятно, да, что компактная кость образуется путем компактизации губчатой, поэтому все соединения и концентрация растет. Она будет, скажем так, очень рыхлая для подобных дефектов. И особенно она будет рыхлая, если тут будет стоять еще имплантат, зона которого вот эта будет критической, потому что в этой области будет максимальная усадка и потеря по объему. Так вот, здесь мы будем использовать смесь. Кортикального порошка с губчатым. Эта простая модель называется на модель ведра. Вы взяли жестяное ведро и насыпали в него мячики для большого тенниса. Есть же полости, да, которые остаются между мячиками. Хорошо, мы высыпали все. И в это ведро насыпали шарики для пинг-понга. Полости же будут меньше. А когда полости будут минимальными? Конечно, когда между вот этими крупными будут маленькие, и тогда площадь их поверхности суммарная. За что мы это бьемся? Почему растут сосуды? Откуда эта кондукция берется? Вот отсюда. И тогда площадь поверхности будет максимальная, а соответственно будет максимальная кондуктивность этого объема. Согласны? А кроме того, в этой части будет остатки детритной массы, разрушенные клетки. Нейтрофилы, макрофаги, интерлекины и так далее и тому подобное, которые сюда будут привлекать иммунокомпетентные клетки. А также здесь будет аутокость, которая будет образовывать первые центры окостенения по мере прорастания сосудов. Согласны? Ну и третий базовый материал это твердая мозговая оболочка. Мембранами мы пользуемся очень часто. Единственное, ну вот мы рассуждали даже на индивидуальных блоках, поскольку нет никакой информации, ставить там мембрану или нет. В источниках не написано, при каких случаях ставить, а при каких не ставить. Мы пришли к следующему выводу. Если материал или костный биоимплантат, или блок, или что-то еще контактирует со слизистой и не укрыт надкосницей, то мембрана нужна всегда, потому что там будет образовываться соединительная ткань. А если у нас участок этот полностью закрыт надкосницей, то не нужна мембрана, потому что это просто лишний барьер. Там и так все произойдет, то что слой надкосницы плотно укрывает. А зачем нам еще какие-то прокладки? Поэтому, по сути, есть ну, два показания для использования мембраны. Это отделение материала да, от внешних структур для удержания его объема. И второе ⁇ это разобщение. Поэтому во всех операциях костной пластики, мембраны ствердой мозговой оболочки перфорируются, кроме двух. Это разобщение уронтрального соустья и пластика, перфорации мембраны шнейдера или профилактика этой перфорации. Там, где нам нужен плотный объем. Во всех остальных случаях, ну что, все будет. А дальше мы рассуждаем следующим образом. Есть риск плохого роста сосудов? Ну, в дефекте. Значит, возьмем три пластики в области синуса. Ну, свои кости вот столько. Свои кости вот столько. И все. Как вы думаете, просто направление, я понятно сейчас все расскажу вам подробно. Как вы думаете, будет ли как-то отличаться по выбору материала эти дефекты? <звы> Наши коллеги-конкуренты как рассуждают? Это золотой материал, все от всего. Берите все вот там, мешайте все вперемешку, ставьте везде и все. Это коммерческий путь, согласны? Так вот здесь, скорее всего, мы обойдемся просто минерализованным губчатым порошком или смесью минерализованного губчатого и картикального, если у пациента нет никаких проблем. А <связываем> <связываем> вот Хороший вопрос. Стандартизация материала бессмысленна вот по этой же причине. Если они все будут как кирпичи, одинаковые, ну так какая там будет регенерация? Надо, чтобы они были разного размера, тогда их площадь контакта будет больше. Согласны? Какой смысл стандартизовать его по размеру? Не знаю. Это коммерция. Но в чем тут удобство? Вы берете крупный или мелкий? Все равно с ним же то же самое делать. Это занимает столько же времени. Но результат может быть разный. Вот здесь, поскольку дефект большой, и у нас действуют физические факторы. Ну, у нас есть гравитация элементарная, которая будет препятствовать прорастанию сосудов. Откуда будут расти сосуды в область синуса? От какой структуры? Мембрана Шнейдера — это мертвая структура, которая не имеет регенераторного потенциала, сосуды, залегающие в ней, даже при повреждении от каких-то губчатых структур, и отслиться от лоскута через латеральное окно. Согласны? Нет? Но, в части будет Но только тогда, когда вот эта компактная пластинка будет разрушена макрофагами и остеокластами, потому что через минерализованную кость сосуды не растут. <сосуды> а? но это это схематичное изображение надо смотреть по компьютерной томографии я объясняю логику подбора потому что вот это дает понимание когда что брать Хорошо. вот здесь вот здесь нужно будет смесь минерализованного с губчатым чтобы было вот так а чтобы туда прорастали сосуды от лоску то в первую очередь нам нужен деминерализованный порошок компактной кости чтобы он тоже находился здесь во всем объеме которые содержат факторы роста, индуктора, остеогенеза, про который я рассказывал только что. И морфогенетические белки вот этим механизмом будут приводить только клетки мезохимальные и переваскулярные. Которые... А есть деминерализованные. Вот вы рассуждаете от продукции, а я рассуждаю от клиники. И поэтому это дает понимание, где что брать. А рассуждение от продукции не дает понимания. Кажется, что вроде много всего, все от всего. В данном случае нам необходимо использовать смесь компонентов, которые включат кровь, аутокость. Ну и в данном конкретном случае смесь минерализованного губчатого порошка, минерализованного кортикального и деминерализованного кортикального, который будет являться индуктором остеогенеза. И будет тащить. Ну нет, можете... а он не дает объема. И вот этот посмотрим ситуацию. Ну, я на самом деле вам даже немножко усложню. Мы разделим здесь объем на две части. Почему? Потому что тут растут сосуды от лицевой лоскута через латеральное окно. Во всем объеме будет это, минерализованный губчатый, минерализованный картикальный. Во всем объеме будет так же, как и здесь, деминерализованный картикальный. А вот в этой зоне будет минеральный компонент потому что есть риск убыли материала по объему и как только туда сосуды все-таки прорастут они будут съедать эту массу не потому что мы хотим продавать больше материалов а потому что в данном конкретном случае это использование оправдано а если дефект простой то мы обойдемся просто одним порошком и не будем так нагружать доктора вот этой минерализованным порошком базовым материалом Спонгиозным, ну, либо картикальным. Бывает все-таки, да, кому что нравится. Ну, в простых случаях мы смешиваем просто Ничего, берем один материал. И вот надо вам покрупнее. Возьмите картикальный. Но ну, тогда он требует больше аутокости. Тогда берите спонгиозный. Да, и все.